Динамов. Смотри фильмы онлайн или качай на телефон или планшет бесплатно. Его же благо чансту вечности тебе поесть. Проголодалась? Выпусти меня отсюда. Сделала сэндвич. Слушай, я знаю, я сказала лишнего, когда ты спускалась в прошлый раз. Накричала на меня. А еще угрожала. Вообще много чего. Я знаю. Но я злилась. Это можно понять. Я очнулась прикованной к стене. Послушай, я пытаюсь сохранять спокойствие. Я согласна с тобой, что всему этому есть причина. Не будем терять голову, ладно? Обещаю, если отпустишь меня, я не буду злиться. Я никому не скажу, что ты сделала. Это будет наша маленькая тайна. Обещаю тебе. Обрезала края, как ты любишь. Послушай, ты сильно ошибаешься. Я не чокнутая, ты не имеешь права держать меня тут против моей воли. Тут еще фруктовый коктейль с вишними. Сядь и поешь, пожалуйста. Прошу, послушай меня. Я никогда никого не убивала, ясно? И уж точно не своего сына, потому что у меня нет детей. Я даже замужем не была. Рожать можно и не выходить. Ходя замуж. Ты ведь понимаешь, что сама выглядишь чокнутой. Потому что сказала про ребенка? Да, но не только поэтому. Это, например... Да, кстати, где мы вообще нахрен находимся? Я так поняла, ты не хочешь, чтобы меня нашли копы. Но именно тебе придется все им объяснять. Ты совершила ужасную ошибку. Ты и так уже слишком худая. Сейчас же сядь и поешь. Ты вообще слышишь, что я говорю? Не трогай меня. Прекрати это! Если будешь себя так вести, будут последствия. И ты, конечно, можешь не верить мне. Но ты и так уже создала у ему проблемы. Ты издеваешься? Я своих кукол пыталась большей фантазией, чем ты. Выпусти меня отсюда. Сейчас же. Что? Пусти. Я сама это сделаю. Не хочу, чтобы вдобавок ко всему, что здесь творится, ты еще и умерла с голоду.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 Бребаная чокнутая сука. Выпусти меня отсюда. Еще раз провернешь такой трюк, заставлю саму все убрать. Ты посмотри на этот бардак, Клэр. Надо убираться, а то заведутся тараканы. Или мыши, или даже крысы. Они разносят разные болезни. Очень неприятные соседи. Ловушки поставь. Ты же разбираешься в ловушках. Мне кажется, убийств с нас пока хватит. Как думаешь? Я никого не убивала. Какое-то <свеч> ага. время, да. <свеч> Грёбаная чокнутая сука. Там уже получше? Я все слышу голоса. А что в этом необычного? Ты всю жизнь их слышишь. Кстати, если проголодаешься, на меня это уже не свалишь. Не я разбрасываюсь хорошей вкусной едой. Ну что, попробуем снова? не голодна? меня зря ты не дала мне помочь Заклинивает. Выглядишь, будто призрака увидела или бугимена. Ах да, забыла. Ты же на самом деле их видишь. Даже бугимен бы сюда не спустился. И что это за запах? Пахнет какой гнилью. Поверь, я убрала здесь на совесть. Важно, чтобы тебе было удобно здесь, пока мы не решим эту проблему. Приемлемое решение – это отпустить меня. Не обманывай себя, Клэр. Они Гал... точно будут искать тебя. И они придут за тобой. Если им вообще и нужен кто-то, то это ты. Их можно понять. Поверь мне. Для тебя же лучше, чтобы они не нашли ни одну из нас. Ну давай, проверь эту теорию. Набери 911, пусть копы приедут. Посмотрим. Это не в моих руках. Чушь собачья. Ты оказалась в этой ситуации только по своей вине, Клэр. Я никого не убивала, Хелен. Что-то такое я бы точно не забыла. Ну, иногда, чтобы подавить боль, мы запираем воспоминания. Прячем их там, куда не пробраться. Как бы заталкиваем под кровать. Доктор Крамер называл это подавлением воспоминаний. Что? А я считаю, что в этом есть и значительная доля самообмана. Какой Крамер? Ты знаешь Крамера. В психиатрической больнице, где я была сестрой. Где я работала, когда ты только попала на лечение. Четверг. По четвергам давали желе. И ты всегда брала красный, думала, что это вишня. Но это была клубника. Ничего вот тут не загорается? Ни малейшего намека. Может, пациентом была ты, а не я? Знаешь, я узнала там много всего разного. Узнала про психоз и ментальные проблемы. Именно поэтому я смогу помочь тебе лучше кого-либо. А сейчас мне больше нужен слесарь, чем медсестра. Спасибо. Боюсь поздно и для того, и для другого. У тебя большие проблемы, дорогая. Почему ты это повторяешь? Пойми, я совсем не чокнута, и я никого не убивала. Хотела бы я в это верить. Правда хочу. Но где-то в глубине души ты со мной согласна. Знаешь, что тебе нужна моя помощь. Это, по-твоему, это помощь. <смех> Тогда ты скребешь по одной бочке с идеей, Михелен. Ты не просто оторвалась от реальности. Ты буйная. И боюсь это уже не исправить. Не знаю. Может, не стоило мне соглашаться на работу у Крамера. Я хотела быть рядом с тобой. Но очень тяжело смотреть, как у твоего единственного ребенка случается один срыв за другим. Особенно учитывая, что они так ничем не помогли. Это... просто необходимо. И тебе просто придется свыкнуться с этой ситуацией. И то, что ты не хочешь мне верить, не значит, что все это ложь. А теперь ешь свой ужин. Ты пару дней не ела и, наверное, умираешь с голоду. Хелен. Я все равно. Уйду отсюда. Конечно, уйдешь, милая. Однажды, так или иначе, мы все покидаем свое пристанище. кстати мне не нравится что ты называешь меня хелен я несметное количество раз тебе говорила называй меня мама Просто оторвалась от реальности. Ты буйная. И я боюсь этого уже не исправить. Я не чокнутая. Я не чокнутая. Я не чокнутая. Еще нахрен что? Хелен, ты пустила сюда кого-то еще? нахрен такой не подходи ко мне черт возьми Хелен, у меня нож лежит под подушкой мама не подходи ко мне Доброе утро. Или скорее добрый день. Время уже пол первого. Тебе не спалось ночью? Трудно уснуть, когда у тебя гости. Тут был мужчина. Он стоял вон там и наблюдал за мной. Прошу, скажи, что ты знаешь, кто это. Ты превратила меня в аттракцион, и это, конечно, ужасно. Но гораздо хуже, если в твоем доме кто-то есть, а ты даже не знаешь. А почему ты не позвала меня? Я звала тебя. Кричала даже. Ты звала меня, пока какой-то незнакомец стоял тут и наблюдал за тобой? Да. Я кричала. Очень громко. А какой-то мужик стоял там и таращился на меня. Я вижу, ты в этом уверена. Но я держу все двери и окна на замке, так что... Он мне нахрен не привиделся. Чтобы ты знала... Я не очень люблю такие выражения. Там мне насрать. Кстати, об этом. Воу! Ну и запашок. Этот запах идет не оттуда, ясно? В этой комнате воняло задолго до того, как я сходила в ведро. Кофе и сэндвич. Который мне было бы гораздо проще съесть, если бы мы поняли, откуда идет эта вонь. Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? <тарклыш> Проснулась? Я бы сказала, проснись и пой. Но тут солнце не встает, правда? Выглядишь напуганный Скажи, что такая девушка, как ты, делает в таком месте? Ты... Мне надо выбраться отсюда. Поможешь? Тебе решать? Нет. Тебе. Как ты? Я настоящая Клэр. И такие прыжки – это, наверное, перебор, но зато они избавляют нас от долгих споров о том, не твоя ли мать меня подослала. Откуда ты знаешь про Хелен? Или про то, что она моя мать? Ну, ты ведь это знаешь. А учитывая то, что я продукт твоего воображения… Боже. Я и правда чокнутая. Зачем ты так говоришь? У тебя что, в детстве не было воображаемого друга? Я больше не ребенок. И Может, это просто Сон. И Мне не нужен воображаемый друг. Лучше, чем быть психом. А ведь будь это мой сон, я бы постаралась проснуться. Одна только эта изоляция, кого угодно сведет с ума. Блин, ты посмотри на это место. Вгоняет в тоску. Будь я мышью, что живет тут окончила бы собой. Думаю, штук 10 уже это сделали. Это объяснила бы вонь. Сон это или не сон? Я бы не отказалась с кем-то поболтать, даже если этот кто-то в моем воображении. Я что, выдумала тебя? Не знаю, выдумала? Думаю, я бы выдумывала кого-то не столь бесячего. Не волнуйся, Клэр, я всегда была всезнайкой. И этот запах идет не от дохлых мышей. Отчего? Тебе и правда стоит поесть. Боль у тебя в животе невыдуманная, и дальше будет только хуже. Если ты плод моего воображения, то уходи. Мне не нужен собеседник, мне нужно выбраться отсюда. Извини, с этим я помочь не могу. Для каждого из нас есть правило. Так устроена жизнь. Тогда зачем ты мне? Кем бы ты ни была. Меня зовут Ребека. С кем ты разговариваешь? Опять твой тайный поклонник приходил? Нет. В этот раз была женщина. Создала еще одного, да? Вот бы ты была плодом моего воображения. С желаниями надо быть очень осторожной, милая.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 Хелен? Хелен? То еще и уборщица раздевайся не поняла я сказала раздевайся ни за что на свете Клэр, гигиена это очень важно и хорошая мать заботится о своей дочери как ты знаешь Хелен? Не подходи ко мне. Хелен! Мы были так счастливы. Так счастливы. А потом раздался стук в дверь. Чёртова дверь! Что случилось? Тот гребаный мужик, он вернулся. Какой мужик? Нет, нет, нет, нет. <свы> нет, тут кто-то был. Нет тут никого. Милая, ты помнишь, что мы с тобой обсуждали? Я не чокнутая. Я говорю про разные выражения. Ладно, ты просто устала. Ложись. Поспи чуток, тебе полегчает. И тебе надо поесть. Ты, наверное, просто умираешь с голоду. гораздо лучше. Наши мамы очень важные, правда? Мамы делают для нас много полезных вещей. Они нас купают, моют наши дела, приковывают нас. Мамочка тебя любит. А мамина любовь это навечно, навечно, навечно. Ты это есть. Ты сама велела мне поесть. Тебе это просто привиделось. Смотреть на эту чашку бесполезно. Я не люблю овсянку. А когда ты вообще в последний раз ела? Не могу вспомнить. Я уже не помню ничего, кроме этой комнаты. моя прошлое, вся моя жизнь просто пустота. Я не знаю, почему. А Хелена, она... Мамы иногда бывают за нозой в заднице. Особенно, когда они все время рядом. Ты не хочешь выбраться отсюда? Вряд ли ты наслаждаешься этим. А что тут плохого? Кое-кто решил поумничать. Хелен говорит: я творила зло. Якобы убила пару человек. Мужчину его жену женой маленького мальчика. А это так? Я не помню. Правда, не помню. Но это не похоже на меня. Я не могу в это поверить. Но опять же, я общаюсь с тобой так, что, может быть, у меня и правда не лады с головой. Убила целую семью. Как ты могла такое совершить? Мне, правда, интересно. Нет, нет, это говорит Хелен. Но я ничего такого не помню. Но она еще сказала, что там был маленький мальчик. Как такое можно забыть? Я не могла убить человека, я и мыхи не обижу. Знаешь, ты удивишься, на что способны люди. Все никак в кино. Кино плохой герой всегда плохой, а хорошие ребята всегда хорошие. Но настоящие люди не такие. В каждом из нас есть и добро, и зло. Зависит от того, какая сторона сильнее, или какая сторона проявляется первой в каждой ситуации. Может, ты плохиш появился не в то время? Это просто бред. Ну хорошо. Тогда попробуем разобраться. Когда ты совершила все это? Говорю уже тебе, я не помню. Вот тебе и ответ. Если бы ты сделала это, думаешь, ты бы не вспомнила? Где-то в глубине души. Я не знаю. Ты не знаешь? Вспомнила бы ты эти ужасные преступления? Думаешь, это не осталось бы, как вкусия? Хелен говорит, что по мнению психиатра я это подавляю. По мнению психиатра? Психиатры, по сути дела, не знают, о чем говорят. В голове происходит так много всего. Любовь, ненависть, страх, гнев, злость, желание делать больно, мстить тем, кто когда-то делал больно нам, это постоянная борьба, эмоции подавляют друг друга. Если ты правда хочешь свалить, только плакать и кричать недостаточно. Им Нужно бороться за это. И ты должна определить, где лежит правда. Проверка реальности. Забавно слышать такое от тебя. Тогда, может, твое место здесь... тебя вижу. Я ничего не помню. Ничего. И но... это неопределенность сделает все хуже. Но в глубине моего сознания что-то есть. Я слышу голоса, но они приглушены. Будто все заперто за тяжелой дверью. И я не могу найти ключ. Ты... Копни глубже, Клэр. Вспомни, что произошло. А вдруг ничего не было? В таком случае ты бы здесь не была. Все еще нет аппетита? Аппетит у меня есть, но только не. Но не помню, что кого-то убивала. Я же говорила. Или это место? Если ты тут живешь, то значит я тут выросла, так? Но я ничего здесь не помню. Например, эта кровать. Откуда она нахрен взялась? Все это не вызывает никаких воспоминаний. Так, наверное, даже лучше. Знаешь, это можно понять. Ты спасаешься от боли. Тогда почему я помню тебя? Не хочешь удостаивать меня ответом? Ладно, тогда другой вопрос. Сколько мне придется тут сидеть? Пока не сможешь уйти. И когда же это будет? Отвечай! Это не от меня зависит. Правда? Это ведь ты меня тут держишь. Вот, значит, как ты считаешь. А что, ты не держишь меня тут? Отлично. Тогда сними эту штуку. Давай, мам, докажи, что ты не держишь меня против моей воли. И сними их. Что? Нечего сказать? Где твое самодовольство? Хватит уже нести чушь, Хелен. Когда это я говорила, что это мой дом... Тупая сука! Выпусти меня! Принесла тебе чаю. Я не хочу. Ладно. Теперь ты умрешь еще и от жажды. Если это не наш дом, то где мы? Тебе лучше знать, ты позвала меня. Я что? Да, ты позвала на помощь, и мамочка прибежала. К тебе бы я обратилась в последнюю очередь. Клэр, ты просила, чтобы я взяла за тебя ответственность. Еще в школе, когда тебя дразнили. Когда ты стала жестокой и сломала бедной девочке нос. Когда ты забеременела. Забеременела? Нет, нет, Хелен. Я никогда не была беременна. Это вообще-то серьезно. Хрен из два, я бы забыла такое. Давай на чистоту. Ты неудачница. А ты бессердечная сука. Эй! Hey. Прости. Точный язык. Я хотела сказать, что ты гребаная, бессердечная сука. Кстати, теперь это наш дом. Очень приветливо, Грустим, да, уходи, ну и характер, когда я была маленькой, мне на Рождество подарили куклу. Она выглядела как настоящий ребенок, весь морщинистый и все такое. Но я подумала, что это некрасиво. Я бросила ее к другим игрушкам и отказалась с ней играть. Через некоторое время я заметила, что она пропала, и спросила у мамы. Она сказала, что отдала куклу маленькой девочке из бедной семьи. Она сказала, что та девочка была в восторге от этой куклы. Очень интересно мне все равно. Но потом это начало меня беспокоить, начало мешать мне. Я постоянно думала об этом, пока наконец это не начало меня бесить. Чем больше я об этом думала, тем безумнее становилось. Я даже не знала ту девочку, но я возненавидела ее. У нее была моя кукла. Уйди. В этой истории есть мораль. Не хочешь послушать? Нет, не хочу. Мне плевать, мораль в том, что люди не ценят то, что имеют. И пытаться вернуть то, что ты потеряла. Да иди ты уже. На этот водопад я не пыталась забраться. Но что, если бы я попыталась? Что было бы с этой девочкой? Изменила бы это ее жизнь? Как бы это повлияло? Плохо, я полагаю. В конце концов, она любила эту куклу больше, чем я. Но что, если бы я пришла и отобрала ее? Что бы с ней было? И было бы это временно или постоянно? Это просто кукла. Все-то у тебя просто. Да, Клэр? Надеюсь, эта сучка не умеет менять голос. Только внимание. Что ты делаешь? Да ничего. Опять сама с собой говоришь. В детстве это было мило. Воображаемые друзья и все такое. Но когда ты даже в старшем возрасте продолжила это делать, меня это пугало. Очевидно, не зря. Ладно. Почистила ведро и приготовила сэндвич с тунцом. Ненавижу тунец. Неправда. Да, правда. Я уже приготовила. Как очистила ведро для дерьма, сделай другой. Здесь тебе не ресторан. Зачем ты приносишь то, что я ненавижу? Чтоб морить тебя голодом. Приятного. Приятного. Знаешь, она права. И Ты умираешь с голоду. Хелен? Уходи, моя мама уже звонит в полицию. Никто никуда не звонит, Клар? Уходи. Хелен! Она тебя не слышит. Но ты уже это знаешь. Пожалуйста, уйди. Я устала от этой херни. Ты долго спала. Если ты здесь, чтобы убить меня, то давай уже. Если нет, вали отсюда. Хелен! Включи мозг, Клэр. Ты мне типа друг? Или просто извращенец, который делает это ради кайфа и денег? Тебе нужно очистить свой разум от всего этого. Если бы хотел меня убить, то был бы хотя бы с ножом. Клэр. Не приближай. Почему это со мной происходит? Страшные люди продолжают делать со мной страшные вещи. Что? Тогда заставь их уйти. Но я не знаю как. Конечно, знаешь. Тебе просто нужно вспомнить. Ты даже не прикоснулась к своему обеду. Я же сказала, я не люблю тунец. Ты же умрешь с голоду. Я не хочу есть. Естественно, ты не ела несколько дней. Твое тело перестало сообщать мозгу, что тебе нужна еда. Теперь он питается сам собой. Прекращаю упрямиться, иначе умрешь. Или ты так спешишь встретиться со своими жертвами? Ты же знаешь, что ты ужасная мать. Если кто-то и знает, что такое ужасная мать, то это ты. Вообще-то не знаю. Но если бы у меня были дети, я бы не стала их кормить тем, что им не нравится. Ты даже не представляешь, чем приходится питаться некоторым людям. Выборы действия других людей ставят тебя в такое положение, когда приходится разгребать последствия, к которым ты даже не имеешь отношения. Чужие эгоистичные аппетиты вторгаются в твою жизнь. И ты оказываешься прикованный цепями в море тьмы, зловония и такой грязи, какой ты себе и представить не могла. И этому нет конца. Это продолжается, продолжается и продолжается. И становится хуже. И вот мы здесь. Ну вот я и здесь. Знаю, что в последнее время тебе много чего мерещится. Но это... Абсолютно, черт возьми, реально! Real!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 Особо разговорчиво, да? Боже мой, я схожу с ума. Возможно, тебя это немного подбодрит. Я всегда говорила, природа очищает душу. Надо было цветы принести. Они бы хотя бы перекрыли этот запах. Он здесь просто хелен. Растениям нужен еще свет. За пару дней ничего не случится. И людям тоже нужно больше. Например, надежда и свобода. Дорогая... Никто из нас не свободен. Мне нужно чем-то заняться. О чем ты? Я лежу здесь целыми днями. Если я не найду чем заняться, то сойду с ума. Ничего ты хочешь. Ноутбук? Нет. Ладно, планшет. Нет! Книга, пазл, что угодно. <свист> Разве я не была хорошей девочкой, мамочка? Нет. Если тебе скучно, мы всегда можем поиграть в приколи хвост призраку. Почему ты появляешься? Не знаю, потому что разговаривать с пустотой странно. Я все еще вижу мальчика. Что такое, Клэр? Ничего, я просто думаю, мне нужно прилечь. Запах усиливается. Башка уже трещит от этого. Чувствуешь слабость? Да. Неудивительно. Почему? Ты же знаешь ответ на этот вопрос. Нет, не знаю. Знаешь. Ты просто не можешь мыслить ясно. Интересно, почему? Ты реально сумасшедшая? Или это самозащита? Или твое тело высасывает энергию из твоего мозга? Ты уже начинаешь... Императора. Мошенник убедил императора, что на нем самые лучшие шмотки, и заставил ходить голым. Император и сам поверил, что на нем самое лучшее одеяние во всем королевстве. Все остальные соглашаются с ним, потому что он император, и может отрезать им головы, но... Кто-то, наконец, набрался смелости и подвел его к зеркалу. Кто-то заставил его повернуться и посмотреть, что происходит на самом деле. Ты голая, Клэр. Пора посмотреть в зеркало. Ты приходишь сюда и делишься своей мудростью, но я вообще ни хрена не понимаю. И все же... Если я плод твоего воображения, значит это твои мудрые мысли, верно? Но опять же, что если я реально? Уходи, Ребека. Жаль, что с Хелен это не работает. один посетитель правда он еще не пришел но скоро придет очень скоро он будет здесь Зачем ты приходишь сюда? эту дверь я так устала пора заглянуть внутрь Я вижу странные вещи. Сюда приходят какие-то люди и мучают меня. Мне страшно. Здесь никого не было. Тогда почему мне так страшно? Не знаю. А ты как думаешь? У тебя в шкафу много скелетов, дорогая. Мама любит тебя, сказала она перед тем, как разбить мне голову. Тебя здесь нет. Но мамина любовь не умирает, сказала она, и я заплакал. Не подходи. Нет, нет, нет, нет, нет! Клэр, боже мой, очнись, Клэр, очнись, Клэр! Господи, тебе приснился кошмар? Что тебе снилось? Милая? О, боже. У меня сердце чуть не выскочило. Ладно. Сделаю тебе вкусный чай. Поможет тебе уснуть. Успокойся. Успокойся.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 Пошел ты. Ты же чувствуешь это? Я ничего не чувствую. Оно зудит, держит за горло. И чем больше ты пытаешься бороться, тем сильнее хватка. Так же, как боль в животе. Или запах. Это все нереально. Ой. Ты чувствуешь голод. Голод реален. А этот запах? Где твоя мать, Клэр? Где Хелен? Я здесь, я всегда была здесь. Ты просто не обращала внимания. Тут чем-то определенно воняет. Воняет безумием. Может, это от ведра? Нет. Это что-то другое, как будто что-то гниет. Может, вот это? Где ты нашла эту старую морковь? Под кроватью. Похоже, она пролежала там много дней. Это от нее такой неприятный запах. Ну, она сгнила, но воняет не так сильно. Есть еще что-нибудь под кроватью? Пусок разбитой тарелки. Сломанной тарелки? Да. Интересно, как это случилось? Я не знаю, но я очень надеюсь, что никто не пострадал, когда она разбилась. Дай мне посмотреть. Ну, что там? Кое-кто реально пострадал от этой тарелки. И я думаю, что это причина жуткого запаха. Там кто-то гниет юная леди? Эм... Um... Да. Интересно, кто это? Позволь мне помочь тебе. Интересно, кто это? Несколько дней. Сейчас бы ты не отказалась от овсянки с тунцом, да? Нет, нет. Ничего с того дня. Ссоры. Нет, нет, это неправда. Это нереально. Посмотри, в каком состоянии эта еда. Насколько ты чувствуешь голод, жажду, грязь? Когда ты очнулась от наркотиков... Закрыла дверь в эту часть мира, точно так же, как и во все остальные части. Зато ты стала более открытой для нас. Нас. Раз уж мы решили открыть двери, давай откроем их все. Машина сломалась. Заходите, я одолжу вам телефон. Господи, что ты натворила? Похоже, он умер. Майкл! Помоги мне. Пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Плохие девочки делают плохие вещи. О, что тюрьма. ты натворила? Плохие девочки попадают в тюрьму. Плохие девочки попадают в тюрьму. Нет, дорогая. Это ты будет как... намного хуже, чем тюрьма. Плохие девочки делают плохие вещи. Плохие а? девочки делают плохие вещи. Я не допущу этого. домой? Нет, мы не пойдем домой. Мы не можем. Пока я все не уберу и не придумаю, что делать. Они заберут меня. Нет, не заберут. Мы спрячемся. Мы останемся здесь и спрячемся. Это что-то типа игры, хорошо? Мамочка, мне страшно. Не надо бояться. Мамочка с тобой. Мамочка здесь. Мамочка позаботится о тебе. Мама тебя любит. Мама очень сильно тебя любит. Не поступила. Ты всегда так поступала, Клэр. Ты убила котёнка в пять лет. Карма, та ещё, сука, да? О чем ты? Я про то, что голод <свист> ⁇ это медленная смерть. Если кто-то и заслуживает этого, то это ты. Нет, я не. Это не так. Ты убила свою мать, Клэр. Единственную, кто когда-либо тебя любил. Как ты теперь выберешься? Ты убила единственную, кто знал, что ты здесь. Теперь ты в ловушке. Его там нет. Что? Ты ключ к твоим кандалам? Нет. Ты уже проверила, не помнишь? Нет, он должен быть здесь. Он должен быть здесь. На этот раз ты перегнула, дорогая. Я знаю. И мне очень жаль. Я знаю. Вспомнила тот день. Мне было так грустно. Сначала я увидела тебя, как ты идешь из магазина. Вы вместе. Я помнила тебя с того дня, как мы подписали бумаги. Когда они заставили меня отдать ребенка на усыновление. А потом появился ты. Ты так вырос, я не могла в это поверить. Ты показывал им жвачку из автомата. Ты был так рад, тебе выпало красное. С твоим любимым вкусом. Ты выглядел таким счастливым, что я... Я почти что слышала волнение в твоем голосе. Я так хотела сказать тебе, что я тоже люблю Вишневую. Я не могла поверить, что ты уже был такой большой. Столько времени прошло. Я поняла, что если бы я увидела тебя без них, я... я бы ни за что тебя не узнала. Я поняла, как много я пропустила в твоей жизни. Я поняла, насколько сильно я тебя люблю, потому что мамина любовь не умирает. Позволь мне помочь тебе. Я не хотела никого убивать. Я просто хотела тебя вернуть ты можешь меня отпустить обещаю я буду хорошей девочкой я больше не могу помочь тебе я умру здесь в одиночестве Я умру в одиночестве. Ты? Ты больше никогда не будешь одна.